Всем привет, с вами Максим и вы на канале Путь к Истине. Однажды Стивен Хокинг заявил, что черных дыр не существует. Вот это поворот! Похоже, это мое самое быстрое разоблачение. Но на самом же деле все не так просто. Чёрная дыра предсказывает теория относительности Эйнштейна. Черная дыра согласно теории относительности – это материальный объект, который имеет огромную массу и плотность. Черная дыра также включает в себя небольшую область, которая окружает этот объект. Граница этой области называется горизонтом событий, из которого ни материя, ни энергия не может вернуться во внешний мир. Черная дыра постоянно все поглощает на своем пути, тем самым увеличивается в размерах. Черная дыра не несет в себе никакую информацию, она ничего не излучает, а только поглощает. Именно так мы все представляем черную дыру, правда? Но в какой-то момент все изменилось. В 1973 году астрофизик Стивен Хокинг посетил Москву, где он встречался с советскими учеными Яковом Зелендовичем и Алексеем Старобинским. Они продемонстрировали Хокингу, что в соответствии с принципом неопределенности квантовой механики, черные дыры должны порождать и излучать частицы. Об этом также заявляли и ряд других ученых, среди которых был советский физик-теоретик профессор Владимир Грибов. Грибов также настаивал на том, что благодаря квантовому туннелированию черные дыри должны излучать частицы, а в 2012 году американский физик Джозеф Полчинский, основываясь на квантовую теорию, пришел к выводу что на горизонте событий должна возникать стена огня из частиц высокой энергии и потоков излучения. Все вышесказанное полностью противоречило Эйнштейновским представлениям о том, что такое черная дыра. Но Стивен Хокинг предложил разрешить эти парадоксы, убрав горизонт событий. Стивен Хокинг заменил горизонт событий кажущимся горизонтом. В отличие от классического горизонта событий, Кажущееся может в какой-то момент исчезнуть, и то, что было в черной дыре, может выйти наружу в виде излучения. Такое излучение получило название излучение Хокинга. Правда, сам Хокинг не описал причин, по которым кажущийся горизонт может исчезнуть. Черная дыра Стивена Хокинга, которая опирается на квантовую теорию, кардинально отличается от классической черной дыры Эйнштейна. Черная дыра Стивена Хокинга — это сложный объект, который не имеет горизонта событий и содержит огромное количество информации, вследствие чего такая черная дыра не только поглощает материю, но и испускает ее и вследствие квантовых эффектов и излучению Хокинга, черная дыра может и вовсе исчезнуть. Таким образом, две фундаментальные теории полностью противоречат друг другу. Попытки объединения этих теорий приводят к математической бессмыслице, известной как парадокс исчезновения информации в черной дыре. Что это все значит? Либо Эйнштейн ошибался со своей теорией относительности и поэтому все работы, связанные с теорией относительности, можно просто выбросить в урну. Либо же неверна теория квантовой механики, на которую опирался Стивен Хокинг, изучая черные дыры. Но в начале 2019 года произошло необычное событие, которое, возможно, даст ответ на данный вопрос. В начале 2019 года физики из Мексики и Израиля впервые продемонстрировали существование излучения Хокинга с помощью сверхкоротких лазерных импульсов и фотонного кристаллического волокна. Они создали аналог горизонта событий черной дыры и выявили порождаемый им поток частиц. Статья исследователей опубликована в журнале «Physical Review Letters». Излучение Хокинга представляет собой поток частиц, порождаемые вблизи горизонта событий чёрной дыры. Приливные силы, порождаемые гравитационным полем, способствуют превращению квантовых флуктуаций в пары частица-античастица. То есть они получили все то, что и предсказывал Хокинг. Получается, теория относительности Эйнштейна – ложная теория, которую необходимо искоренить из научной среды. Но не тут-то было. Чуть ли не каждый месяц я вижу новости о том, что теория относительности Эйнштейна в очередной раз была подтверждена. Как две абсолютно разные теории могут существовать одновременно в нашем мире? Ответ Б. Никак. Это значит, что официальная наука нагло пиарит ложные теории, подтверждающие теории относительности Эйнштейна вместе с найденным излучением Хокинга. Официальная наука не любит признаваться во лжи, и поэтому она будет защищать и оправдывать тот тупик, в который сама себя и завела. К сожалению, так и произошло. Чтобы спасти ложь, наука решила совместить несовместимое. В мае 2020 года Физики трех международных исследовательских центров опубликовали совместную работу, в которой попытались устранить противоречия между этими теориями и предложили новую концепцию о природе черных дыр. А сейчас внимание! В своем новом исследовании ученые описали свойства черной дыры, сравнив ее с голограммой, в которой вся информация накапливается в двухмерной системе и воспроизводит трехмерное изображение. Таким образом, ученые описали черную дыру как голограмму с двумя измерениями, в которой гравитация не присутствует явно, но которая воспроизводит объект в трех измерениях. То есть наш мир трехмерный. В центре черной дыры наш трехмерный мир создает двухмерную систему, то есть двухмерный мир, чтобы потом он создал трехмерную голограмму черной дыры. И при этом такая голограмма способна испускать гравитационные волны. Да что ты, черт побери, такое несешь? И такое нам пытаются внедрить на полном серьезе. А вообще, если быть более точнее, то противоречие здесь идет от двух официальных теорий. От теории относительности Эйнштейна и от теории квантовой механики Макса Планка. Просто для наглядности мы разобрали эти противоречия на примере черных дыр. И очень жаль, что эти противоречия не замечают физики, в том числе и авторы крупных научных YouTube каналов такие как Гверти, Физика от Побединского и многие другие. А я же в свою очередь буду рад вашим лайкам, репостам и комментариям под данным видео, а также не забудь подписаться на канал, ведь только вместе мы дойдем до истины. Вы были на канале Путь к истине, и с вами был Максим, пока!